Смотри, еще вопрос. Я как инвестор хочу знать, если я хочу выйти, например, мне понадобятся срочно деньги или я нашел там более доходную стратегию. Я верю, в то, что биток будет 100 тысяч долларов в следующий год, и мне нужно выходить из трех процентов в месяц угу. срочно. Срочно? как mm -hmm. сделать это? Ну, срочно прийти к нам, мы выкупаем за 50% стоимости по той, которую купил ты, но выкупаем мы не э, ежесекундно, то есть мы покупаем в основном под клиента какого-то, то есть переоформляем на будущего франшизи. И обычно это происходит ну, от месяца там, до двух, да, то есть, то есть, бывает такое, что там, не знаю, там сразу 10 франшиз продается, вот у нас сейчас там, не добор 10 объектов, у нас одновременно несколько подписаний произошло, а бывает такое, что у тебя там два месяца, да. То есть нету то есть ну здесь нужно просто подождать либо у кого-то есть там приоритеты по району например тоже я не могу заставить там взять кейс на 905 когда человек хочет там на парке культуры мы выкупаем за 50 процентов стоимости ну либо прийти точно так же, а, брокером как делаем мы а брокеры берут 10 процентов от стоимости сделки а, но здесь нужно немножко до твоего участия то есть нужно когда брокер подбирает те клиента нужно приехать конечно с ним пообщаться ему это рассказать продать и Самое важное, конечно, его обучить. То есть не нужно неэтично выходить из этого бизнеса. Среди аудитории есть ребята, которые хотят ну, просто получать хороший доход. Это, там, допустим, кто-то хочет уйти с работы, да? кто-то там рассматривает всегда кредитное плечо и смотрит, как этот бизнес может себя окупать в кредит, например. Да? Mm -hmm. Кто-то, например... Это смотрит как пассив, то есть ему нужна диверсификация. То есть совершенно разные люди, но наверняка есть те, кто хочет расти. То есть ему нужна какая-то основа, и кто скажет: ну, мне ребят, там 5-7 квартир мне вообще не интересно, я хочу 40. Вот как этому человеку, то есть, вот он купил этот бизнес как основу для чего-то большого? Как ему дальше действовать? Как ему расти? Для нас принципиально такие люди, и мы очень радуемся и гордимся такими людьми, потому что вообще цель нашей франшизы для того, чтобы максимально быстро расти. Вот. И мы продаем именно по этой причине. Потому что мы хотим, чтобы люди максимально быстро наращивали свои оборот. Поэтому половина нашего обучения и половина той информации, которую мы даем, это то, как человек может развиваться сам. Потому что мы, правда, хотим сделать очень сильную франшизу, чтобы она была интересна, и чем больше у человека объекта, тем абсолютно интереснее у нас платежи и нам интереснее развиваться. Я понимаю, что большинства, когда видят интересную стратегию, включаются две вещи. Надо делать срочно, это первое, и надо на всю котлету, то есть прямо если котлеты нету, надо в кредит, короче, то есть в будущем. И вот на самом деле, когда у тебя такие мысли появляются, это важно, то, что у тебя есть энтузиазм, но для того, чтобы просто взвесить все за и против. Мое мнение, то, что нужно ну как минимум общаться с теми людьми, у которых это хорошо получается, причем в абсолютно любых форматах. То есть это может быть либо просто формат обучения, то есть если ты видишь, что у кого-то есть, кто-то уже запустил 240 объектов по суточную аренду, ты просто берешь и находишь способ у него учиться. Этот способ, он есть. Это первое. А второе то что о, ты должен вникнуть в этот бизнес самостоятельно. То есть через обучение ты снижаешь риски значительно. То есть если ты думаешь, что просто кинул денег, да, в режиме вложи, э, забудь и не звони, скорее всего так и произойдет. То есть ты а, вложишь и денег не станет и еще такой момент важно не только там правильно как сказал сейчас андрей там вложить денег да то есть либо там потреб не потреб еще очень важно быть готовым. да то есть потому что у нас есть ряд клиентов это прям вот реально для нас, наверное, больно, да, когда мы их тащим, да, то есть их мало, слава богу, да, то есть, но ну, очень не хочется, то есть, когда человек, вроде бы, он такой зажегся, да-да-да-да-да-да-да, продал там, очень, дай бог, там, свою квартиру, и там быстренько пульнул куда-то вот как раз там вкинулся, не, не надо никуда вкидываться, и потом сидит, переводится, по 500 раз на дню названивает, менеджер, вместо того, чтобы ему подбирать объект, объясняет, да-да-да, мы подбираем, ну, там, успокаивает, псих психотерапевтом там работает, либо на наоборот, там, я не знаю, там, понятно, что есть где-то сезон, не сезон, да, то есть где-то чуть побольше, где-чуть то чуть поменьше. И как обычно, вот именно с такими клиентами что-то происходит, чуть поменьше, он начинает звонить на Яре по 300 раз на дню. Ну, то есть здесь вот эта неуверенность в человеке, она срабатывает. И у нас более того, было, знаешь, Андрей, такой пример, когда у нас вот прям есть один клиент, с которым было прям вот непросто и нелегко. Мы что сделали? Мы хотя это никогда не делаем, но с этим клиентом пошли навстречу, поменяли два объекта. Мы отдали свои объекты с историей, которые там очень крутая загруженность, все время заполняемость, то есть это очень крутое место расположение и очень дешевая арендная ставка. Что ты думаешь, те объекты, которые мы забрали, они у нас начали зарабатывать столько же, сколько те, которые мы отдали. А те, которые мы отдали, они упали где-то процентов на 30 доходности. Человек не управляет, он ничего не делает, но сила мыслей и невера в этот бизнес да, то, на, она настолько сильная, что нас дно ну, доплачивает всей команды, потому что это ну, вот, прям самом последнем эти объекты. То есть все продастся, а эти стоят. Да, то есть, и чего бы мы ни поменяли, да, то есть эти стоят. То есть нужно еще все-таки внутри быть готовым, Хотеть бизнес, хотеть им управлять или там, ну, как бы принять решение. Ну, в любом случае, мне кажется, надо сделать первый шаг. Как минимум, вы готовы показать кухню изнутри, например? То есть, Конечно. если я рассматриваю покупку этого бизнеса, то есть готовы ли вы ну, показать, как это выглядит, как выглядит это там, на компьютере, как это где-то У нас находится. есть и на компьютере, у нас есть раздатки, у нас более того, если человек хочет в своем регионе открывать франшизу, у нас есть просчет есть, аналитический. Перед покупкой все Да, все вообще никаких проблем нет. У нас еще есть и экскурсия по на нашим искусство. объектам. Да? То есть, Что а... нужно сделать, чтобы на экскурсию по объектам сходить? Написать мне WhatsApp. Nice. <laughs> Ребята, если вам эта тема актуальна и полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои заявки, у нас есть экскурсия, и в принципе можете узнать о бизнесе, который дает 3% в месяц, гораздо больше, чем из этого интервью, потому что одно дело, ты как сидишь и смотришь, и тебе вроде как нравится, но ты ну, не понимаешь, а твое это, а что там дальше сделать, и ты в принципе, все, что тебе нужно сделать, это начать, в ту сторону лежать, то есть просто начать делать какие-то шаги для того, чтобы ну, в твоей жизни как минимум прояснить эту картину. Подходит тебе эта стратегия, не подходит, сходить на экскурсию, там, посмотреть. Такой, реально, такой уже решит, насколько тебе это подойдет. В общем, в принципе, мое мнение и резюме это то, что инвестиционная стратегия интересна, потому что первое, я могу из нее выйти, если хочу. Доходность гораздо выше, чем даже там в стратегиях, в которых есть значительный риск потерять тело своих инвестиций. Соответственно, можно купить готовое и, в принципе, тратить не так много времени для того, чтобы управлять, получать деньги, как мы уже определились на ИП. А у ИП есть карта, поэтому получать деньги на карту условно. ребят, увидимся в новых видео. Какие вопросы есть, задавайте. Будем общаться с Анной, будем еще встречаться и узнавать у нее все тонкости арендного бизнеса. Пока-пока.